не расставил точки над «и», сам с собой, как ты сам с собой договоришься, настолько и похудеешь. Это ответ на все вопросы, вообще. Сразу на оба, которые ты задал. Потому что, на самом деле, если более подробно отвечать, то я могу сказать так. Когда мы поняли смысл этого бизнеса, а поняли его не сразу, и нам никто не рассказывал, 96-й год, продавайте как можно больше бери больше или кидай дальше пока не <coughs> отдыхай опять бери опять кидай вот, а мы брали распечатки 21 числа как сейчас помню 1 мая э, начали работать 20, э, 21 числа я взял первую жизнь распечатку и там настолько было понятно настолько вот по этой распечатке было понятно что смысл этого бизнеса не в продаже ну почему потому что я, у, у Маргарита и у Тамила была одинаковый объем продаж. Марго просто говорит, "Папа, можно я каталог возьму в школу, покажу девочкам? Можно. А можно они там дома покажут своим родителям? Можно. И она набрала заказов на полторы тысячи долларов. И у Томилы на полторы тысячи долларов. Кому не покажешь, все делают заказы. А зарплата Томилы в четыре раза больше. Представляете? И вот когда я начал разбираться сам с Я раньше выходил курить. Я с собой детектив, курил на лестнице. Потому что мое утро начиналось с того, что я выкурил две сигареты, потом бегом бежал на горшок, потом одевался и на, на, на службу. А здесь просто я брал с собой распечатки вместо детективов, с куркулятором. И быстро-быстро, я не верил в компании, я все просчитывал, я все проверял. Сволочи, представляете, ни на, одну, ни на одну копейку не ошибаюсь. Вот. Но когда я рассчитывал, я вдруг понял, в чем смысл ту-бизнеса, что смысл бизнеса не в продажах, смысл бизнеса даже не в приглашении людей, смысл бизнеса в создании групповых товарооборотов. И вы знаете, вот когда мы это поняли, то мне хотелось подписать всех. Мне хотелось подписать весь мир. И всех людей, которых я не успею подписать, подпишет кто-то другой. Меня такая жаба давила, что вот мы каждую минуту, каждую секунду просто используем для того, чтобы кого-то пригласить, с кем-то переговорить. Потому что я со всеми, с кем я не успел переговорить, его обязательно кто-нибудь подпишет другой. И вот это нам позволяло делать в начале там, даже до 15 встреч в день. Но когда мы приехали в Казахстан, там... нам потом один товарищ задал вопрос, сколько вы встреч проводите в день? А В одной из книжек было написано, что люди, успеха, которые добиваются успеха в седьмом проводят до 30 контактов в день. До 30 контактов в день. Не все они начинают работать. Вот Снежанка, когда была на этом э, конференции, там выступал кто-то из э, лидеров еще. он говорил так, вот э, я думал, что сейчас я всех подпишу и все будут. А на самом деле, говорит, через месяц я не подписал одного человека. Кто, у кого это, у кого это было? Потом так делали шаг, а у меня это было. Я, говорит, пришел к спонсору, начал его обвинять, что вот я самый работаю, как не прикладай рук, а не подписываются У кого это было? А у меня, говорит, это было. Да, ну просто вам сейчас цифру дала, на самом деле там столько вот таких вот этих фишек набралось. И причем, когда говорят лидеры, уже признанные лидеры, понимаете, почему наши новички удивляются? Я как-то раз приехал к Ольге Кибису. Новосибирск. Она говорит, Володя говорит, я хочу тебя использовать как артиллерию. Я тут своих одноклассников не могу пригласить. Они меня не слушают. А тебя не будут слушать. Я их сегодня собрала всех, помнишь? Вот. А я начал презентацию, один из одноклассников через 15 минут встал и сказал, я в этом обмане участвовать не хочу. Нечего мне мозги пудрить, нечего мне обманывать. Он вот там чем-то то ли чем-то занимался этим серьезным. Развернулся, встал и ушел. Я такой расстроенный. Я такой расстроенный. Смотрю, Ольга смеется. Хочешь? Довольная, довольная. Я говорю, ты чего? Она говорит, Володя, я думаю, если они даже тебе отказали, чуть, я так плавающий? Как они пришли потом еще, нет? Второй ушел, и второй ушел, но я уже не видел. Хорошо, что, что я не видел. Вы, знаете, она так улыбалась, она такая была довольна, Я так счастлив, что, говорит, мы организовали эту встречу. Я говорю, так никто же не подписался. Я, говорю, я же поняла, говорит, что если даже у тебя уходит, я-то расстраиваюсь. Я понятно объясняю? Я понятно объясняю, как вам объяснять, вашим новичкам, с проблемами, которыми они обязательно столкнутся. Нормально, сказал. Вот, вот, вот и, и значит, смотрите, вот и когда я приехал а, в этот самый, я уже уже соспался, тебя как? Эмоции зашкали. Да. При приехали мы в Вьетнам Стомилой, а там сидит, а, знаете, у них лидер такой молодой, агрессивный такой, знаете. Он, храпистый, нахальный, и он так по вьетнамски там, бла-бла-бла-бла, нам переводит, сколько вы встреч в день проводите, я говорю, ну по-разному, вот. до пяти встреч в день. Он, а я круче вас, Знаете, так? я круче вас. Вот, я говорю, ну, знаешь, если считать встречи, например, в Казахстане мы делали до 350 контактов в день, в каком смысле? Пять встреч по 70 человек. 70 человек были новые 5 встреч по 70 человек 350 контактов в день успешные люди делают 30 контактов в день мы делали по 350 контактов в день но мы там работали с огромным количеством людей у нас там выросло всего 4 группы причем понимаете очень часто почти во всех группах лидеры у нас выросли не в первом уровне ну например Людмила Пахилька у нас была в шестом уровне Помните вот эту э, теорию, да, рыцарь надо до твердого грунта. Да. Вот пока люди приглашают, это еще не твердый грунт. Когда уже перестали приглашать, это твердый грунт. До свидания. Вот. И поэтому, вот когда тот самый Данов, иди сюда нафиг. вместе с супругой, давай иди. Иди сюда, иди. Вот, потому что это вот э, тот самый человек, который поднялся на сцену, видите, а он поднялся на сцену и все равно задает вопросы своего очередь. Ольга и Роберт Шеманов. Кстати, потрясающая история. Они выросли, потом упали. И сейчас в этом году снова подняли группы и поднялись выше, чем были тогда, когда упали. Вы падали, что ли? А? Падали, что ли? А вот мне нравится настроение. Молодцы. Я и не буду слушать. Знаете, что? Сейчас было чем полезно в колоксом, мы многое вот надо снять давали, что наши лидеры рассказывали не только про то, что все круто и хорошо, и здорово наверху, они рассказывали про свой путь и что трудности были. И почему они это преодолели? Ну, очень хорошо.